Ты и Твоя сила. Время для встречи пришло. Тишина, пустота, одиночество. Расслабься и будь собой. Она твой хранитель. Прислушайся к голосу сердца. Иди без огрядки. Беги, если хочется ветра. Ты открываешь себя безграничному миру. Двигайся, если сильна. Ожидай, если путь не проявлен. Морю отдайся, твое подсознание богато. Образы, чувства, дыхания тебя обновляют. Чудо! И вот оно то, что тебя направляет. Сердцу видней, и оно задает ритм танца. Волны желаний, подсказки глубин подсознания. Выбери то, что сейчас наполняет. И будь с ним едино, в танце, в дыхании. Море таит в себе тайну. Откройся и слушай. Снова к себе возвращайся. Теперь ты готова силу свою приручить, обуздать и объездить. Да, ты красива, когда обрела мир с собой. Путь только твой. За тобой окончательный выбор. Двигаться к цели, парить, наслаждаясь моментом. В чувстве забыться, а может быть, танцу отдаться. Ты в силе, значит ты в правде.